привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет с вами технический выпуск мы будем с вами заниматься тюнингом нашего Lazy бэга э, собственно мешка в котором лежит наш main sail или как наверное у вас говорят грот Итак, с мешком у нас были некоторые проблемы, то есть в положении, когда мы идем, парус, конечно же, туда ложился, собирался, с этим проблем никаких не было. Но были проблемы, когда мы находимся на стоянке, у нас наш парус вылазил из мешка и не хватало, собственно, высоты мешка для того, чтобы парус надежно защищать. Мы решили, раз уж мы здесь стоим и у нас появилась возможность, немножечко нужно было прошить наш мейн. Мы его сдали в ремонт. то А раз уже вот это все разбираешь, значит тогда есть возможность разобрать Снять наш лэйзи бэк, отнести его в другую мастерскую и привести его в порядок. Вот вы видите на фотографии наш мешок и парус, который из него торчит. То есть, грубо говоря, у нас по всей длине мешка был зип. То есть э, замочек, который вот вы тянете, и он должен был закрывать. Но закрывает он его, во-первых, не полностью, а до какого-то момента. Во-вторых, у этого зипа от солнца иногда вываливаются части вот самого зипа. И со временем это пришло в абсолютную негодность. Короче, говно. Good morning. Good morning. Good morning. В общем, вот тут будут сделаны наши материалы нам необходимые то есть лези будет шить вот здесь как раз вот в этом месте я надеюсь все у нас получится несмотря на языковой барьер ну отчасти так вот он наш мешочек я его уже поставил. Процесс установки, я думаю, это не настолько был принципиален. Давайте я вам просто покажу, как это делается. И вот здесь в буме есть паз. И в этот паз вставляются вот такие вот э, вставочки. То есть они вот могут ездить чуть-чуть влево-вправо. Э, они идут не по всей протяженности э, бума. То есть он весь не вставляется. Потому что если сделать весь, то в него будет попадать вода. А здесь у нас есть вот эти вот э, вставки, которые идут в, в, в паз. И их у нас раз, два, три и четвертое в самом конце. Что у нас здесь? У нас есть здесь прошивка, то есть усилитель. И есть вот такие уши, на которых идут лэзиджеки. Кто не знает, что такое лэзиджек, это веревки, на которых поднимаются... Ну, на которых, собственно, держится этот весь мешок. Лэзиджеков у нас идет 4. И внутрь сюда, вот вы видите, здесь вот есть такой большой длинный карман. Сюда вставляется батон. То есть это такая пластиковая фигня, которая держит, собственно, форму по всей длине. Вот этот батон, то есть он сделан из стеклопластика, вот такая вот у нас круглая штука. Она же и в мейн-сейле также вставляется для того, чтобы парус держал форму. Но у нас это все выглядит вот так вот. Такой длинный батон вставляется. Вот видите, вот это белая белый клапан, это большой карман и он идет по всей всей длине, то есть это такая длинная палка, которая вот собственно держит форму, и вот вы видите если я ее сейчас вот там начинаю поднимать это верхняя часть нашего э, Лази бэга, который держит форму, и когда сюда на эту сторону зайдут лэзи джеки, то это вот все вот так вот поднимется кверху теперь, что у нас следующий шаг, что мы сделали мы подняли одну сторону мешка а вот эту сторону мы пока не поднимаем потому что мы ждем наш парус и когда этот наш парус придет мы его сначала сюда все заправим а потом поднимем вот эту вот часть и у нас будет мешок с двух сторон но что же мы сделали видите вот этот вот большой клапан это будет сверху крышка которая будет закрывать э, наш весь лейзи и вот эти разрезы это как раз то что будет идти Вокруг вот этих лэзи-джеков они будут сюда подниматься. А вот эти веревки, они будут там снизу крепиться и будет такая большая крышка. Но давайте сейчас парус приедет, я вам покажу. Но перед этим я вам покажу еще кое-что. Я добавил сюда вот так спереди большой клапан, который идет вот так вокруг мачты. Это сделано исключительно для того, чтобы когда у нас парус находится в мешке, чтобы он не выгорал на солнце Вот у нас получается Этот мешок идет вокруг мачты А вот этот клапан Он будет внутри Ну то есть Сейчас парус приедет Я это все соберу вам покажу Но пока я сделал вот, вот эти все клапана Вот это вот все И нам этот мешок сшили Стоимость переделки нашего мешка Получилась 300 баксов так наш мешок готов мы договорились что когда у нас через несколько дней будет готов парус и если что-то соберется неправильно мы будем просить исправить наш laзибеэк но пока мне кажется все нормально о да ready. Найс! Nice. Uh, mm -hmm. Вы просили, чтобы в наших видео было больше обучения. Давайте я вам сейчас покажу один из уроков, которые мы используем в нашей школе. Вернее его небольшую часть чтобы вы понимали, что же мы собственно собираем в парусе, как мы собираем main и э, где какие веревки и за что они отвечают. Ну что, немножко теории. У main сейла есть три точки. Точка крепления, которая находится ближе к э, мачте, называется main. Так. Точка, которая растянута по буму, называется клю. И верхняя точка, которая поднимается на хальярде, называется main head. Итак. Угол Main sail, так, у нас жестко крепится к мачте шакелем. Далее по горизонтали вдоль бума мы натягиваем наш парус веревкой, которая называется outhole. Ну и кверху он поднимается обычный мейнсейл хальярд. Так работает мейн парус, когда на нем не используются рифы, просто растягивается по трем точкам. Итак, у нас есть три точки, на которые растягивается парус. Как сделать так, чтобы уменьшить площадь паруса? Мы просто приматываем наш парус к буму где-то в какой-то точке посредине паруса. Итак, у нас получается три рифа. Это 75% площади, 50% площади и 25% площади. Третья планка рифов. риф и это low friction ring мы сюда вставляем ух ты слева мы сюда вставляем Отлайн. так и все он там не перекручивается все нормально так все с этим пока все Теперь сейчас будем поднимать дальше так а его потом мы заведем внутрь мачты у нас уже там есть мессенджер Все готово. С да. этой стороны у нас все готово. Да. Ну, получается, мы можем скидывать все в мешок только. Все, знаешь, что давай, мешок давай вот это все под низ туда. Так. Ну что, теперь можем сваливать? Только аккуратно, чтобы я его здесь укладывал, так чуть-чуть. Вот, Стоп. Нет, там просто еще надо что-то придумать с хальярдом. Может его отвязать вообще? Хальярд? Да. Да. Ну Вот получился такой у нас мешок. Самое главное, что у нас закрыта вот эта часть, там где парус идет возле мачты. Ничто не вылазит на солнце. Все стянуто. Сейчас очень удобно перекидываешь просто эту штуку наружу. Притянул бантиком. И все. И весь парус красиво закрыт. Ну вот, друзья, вы видите, какой у нас красивый мешок получился. Я надеюсь, наш опыт будет вам полезен. Потому что когда у нас был раньше зип, на который застегивался наш мешок, это было просто постоянное мучение. Нам приходилось постоянно лазить, этот зип застегивать. И пластиковые штучки от солнца на молнии постоянно разрушаются. В общем, это был отстой. Поэтому мы решили сделать такой мешок, какой мне кажется будет полезен. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, колокольчик проверяем. И самое важное, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочки все будут в описании к ролику. Ну и напоминаю, что у меня есть инстаграм. Я туда пощу, всякое разное о том, что происходит у меня вокруг в картинках. Все, до встречи в следующем выпуске. Пока!